Итак, мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим темы и богословие. Это у нас шестой пункт. Безусловно, те темы, которые поднимаются в книге Откровения, можно поделить на две разные категории. На исторические темы и на богословские. Большинство толкователей подходят к структуре книги Откровения следующим образом. Они берут за основу 19 стих 1 главы, и делят книгу Откровения на три отдельные части. Итак, напиши. И здесь мы видим структуру книги Откровения. Что ты видел, что есть и что будет после всего. Например, 10 стих первой главы. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я из альфа и омега. Первый и последний. Итак, что ты видел? Следующее. И что есть? 20 стих 1 главы. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть я. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И что будет после всего, значит, Откровения, 4 глава, 1 стих. «После всего я взглянул, и вот, дверь, отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего". Итак, действительно простая и очень точная и верная структура книги Откровения. Что ты видел, и что есть, и что будет после всего. А сейчас мы перейдем к нашей теме, но перед тем, как мы будем рассматривать некоторые темы, которые поднимаются в книге Откровения, для нас будет важным прочитать Иоанна 5 глава 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Греческая форма глагола ⁇ исследуйте ⁇ трудна для перевода. С одной стороны, мы можем переводить как повеление «исследуйте», а с другой стороны, мы можем переводить как утверждение «вы исследуйте. По контексту лучше подходит второй вариант «вы исследуйте. Таким образом, Христос упрекал иудеев в том, что они читали, изучали Ветхий Завет и при этом не видели, или по крайней мере не хотели видеть того факта, что все Писание указывало Иисуса Христа. И здесь я хочу остановиться. Если мы упустим Христа из книги Откровения, то мы упустим абсолютно все. Если мы и можем узнать Христа, то в книге Откровения для нас предоставляется идеальная возможность. Почему? Потому что Христос описан в книге Откровения с разных сторон. В отличие, например, книги Песни Песней, где мы видим некую аллегорию любви Христа, к его невесте церкви вот что например пишет джон маккарту откровение это прежде всего открытое повествование об иисусе христе книга показывает его как вознесшегося окруженного ореалом славы сына господня проповедующего среди церквей как верного свидетеля как первородного восставшего из мертвых как владыку царей земных он альфа и омега тот кто есть был и грядет вседержитель первый и последний сын человеческий тот кто был мертв и все жив во веки веков сын божий святой истинный аминь свидетель верный и истинный начало создания божия лев от калины от колена юдина агнец в небесах имеющий силу раскрыть земле главное деяние агнец на престоле христос который будет царствовать во веки веков Слово Господне, великолепный, царь царей и Господь господствующих, который возвращается в ослепительной славе, чтобы победить своих врагов. И корень, и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Если мы остановимся на каждом имени Христа, я уверен в том, что только на это уйдет несколько месяцев. Но тем не менее, образ Христа в книге Откровения должен быть для нас очевидным. Мы об этом будем не раз говорить, когда будем касаться отдельных стеков или отрывков. Итак, образ Христа в книге Откровения. Это одна огромная-огромная тема. Христос. И это, в принципе, Откровение о Нем. Как Он придет. Как Он совершит окончательную победу. С другой стороны, книга Откровения, она имеет одну большую тему. Тема как бы эсхатологии. «Эсхатас» с греческого означает «последний» или «последнее время». Эсхатология – учение о последнем времени. Преимущественно описание последней седмины Даниила, то есть «семи лет скорби на земле». Если книга Даниила была написана в жанре апокалиптики, и если она описывала 69 седмин, которые касались Израиля, то книга «Откровения» Преимущественно она описывает вот эту последнюю седьмину. Еще одна очень важная тема, которая поднимается в книге Откровения это тема суда. Бог совершает свой суд над грешниками. Безусловно, есть, поднимается тема о Тысячелетнем Царстве, о Новом Иерусалиме, втором пришествии Иисуса Христа, также тема состояния церквей. И особенным образом поднимается также тема а, святости. Все начинается с сияющего образа Иисуса Христа в первой главе и заканчивается призывом Христа Святой, да свящается еще. Это те темы, которые лежат, скажем так, на поверхности. Мы не будем углубляться слишком глубоко. Стих за стихом, глава за главой, когда будем разбирать отдельные отрывки, тогда и будем говорить о содержании книги Откровения. А сейчас мы перейдем к богословию. Книга Откровения в контексте всего Писания. Это очень-очень важный пункт. Итак, у нас есть некий литературный прием, называется хиазм. Он строится по следующему принципу. У нас есть некое начало А, у нас есть Б, у нас есть С, и мы возвращаемся в Б и А. В данном случае автор ставит свой акцент на букве С, то есть С для нас будет играть особую роль, особую степень важности. Давайте на этом примере рассмотрим Матфея 6 глава 24 стих.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 Дальше мы как бы сужаемся, ибо или одного будет ненавидеть, предпоследняя строка, а другом не родить. И главная цель, на что ставил акцент Иисус Христос? А другого любить, или одному станет усердствовать. Другими словами, Иисус поставил акцент на любви, или тому, кому вы посвящаете больше всего времени, того вы и любите. Поэтому Христос показал на эту справедливую закономерность. Вы не можете разбрасываться и служить и там, и там, чему ты посвящаешь больше всего времени, того ты и любишь больше всего. Или с другой стороны, ты не можешь любить одинаково двух людей. Не можешь быть и в церкви, и быть и в мире. Ты не можешь любить и Бога, и любить этот мир вот такой интересный стих интересный отрывок давайте мы рассмотрим еще один пример матфея 19 глава с 5 стиха посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей и будут два одной плоть так что они уже не двое но одна плоть и так что бог сочетал того человек да не разлучает наглядный пример этого литературного приема хиазм. Итак, начало и конец идентичны, они параллельны. По всему ставит человека мать того человек да не разлучает и прилепится к жене своей, и так, что Бог сочетал И что же здесь главное? Главная идея или главный акцент заключается в этих двух строках. И будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Другими словами, единство. Важно это единение, это единство. То есть муж и жена, одна плоть, единство, они уже не разделены. Это самое главное. То есть акцент, по крайней мере, поставлен именно на это. Теперь для нас предоставляется хорошая возможность рассмотреть данный литературный прием на книге Даниила. Итак, вторая глава. Сонного ухода Носора. Пророчество об империях. Третья глава. Испытание трех друзей Даниила. Суд над Навходоносором, на 4 глава. 5 глава. Суд над Волтасаром. 6 глава. Испытание Даниила. Даниил на, находится в рву. 7 глава. Пророчество об империях. Наглядный пример. Опять же повторюсь данного литературного приема. Что же главное? Главное, суд, который совершается над языческими царями. Давайте рассмотрим немножко шире. Итак, у нас есть исторический пролог, пророчество в империях, испытание трех друзей Даниила, суд над Навуходоносором, суд над Волтасарем, испытание Даниила, пророчество в империях. Дальше у нас снова пророчество об империях, испытание Божьего народа. Дальше указ о восстановлении Иерусалима. И здесь мы видим главное. Христос будет предан смерти. В 27 стихе 9 главы мы читаем о мерзости или как бы угас, о разрушении Иерусалима. Дальше 10 глава. Испытание Божьего народа. нее находится в трехнедельном посту. То есть 21 дней он находится в посте. Он постится. 11 глава. Пророчество об империях. Включая часть 12 главы. И заканчивается как бы пророческим эпилогом. Наглядный пример данного литературного приема. Теперь перейдем к книге Откровения. И рассмотрим структуру книги Откровения. Хочу напомнить, что данный литературный прием используется для того, чтобы сделать акцент над каким-то событием или явлением, или предметом, или над какой-то важной истиной. Итак, пролог. Пролог – это как бы вступление. У нас есть семь посланий, адресованные семи церквям. И у нас есть семь печати, 144 тысячи избранных, два свидетеля, жена, облеченная в солнце, дракон на небе, жена убегает в пустыню, дьявол неизвержен, жена убегает в пустыню, дракон преследует жену, семь жены, сохраняющие заповеди, Два зверя, снова 144 тысячи избранных, 7 ангелов, 7 чаш, 7 ангелов, вавилонская блудница против Нового Иерусалима и заканчивается эпилогом, то есть завершением, как бы окончанием. Какой же здесь поставлен акцент? Акцент поставлен над свержением дьявола, то есть дьявол будет незвержен. И это очень тесно связано с самим жанром книги Откровения, апокалиптика. Мы помним, что апокалиптика всегда указывает на самый-самый конец. Все христиане претерпевали ужасные мучения, ужасные скорби. Все это было для них очень тяжелым бремем, И все это происходило по воле князя господствующего воздуха, то есть дьявола. И вот главная победа победа Христа. Дьявол неизжан. Все не боликует, все радуются. Наконец-то совершилось то, что ожидали абсолютно все праведники Божии. Сейчас мы говорим о богословии. Если мы вспомним цель написания книги Откровения, надежда, утешение, ободрение для всех верующих. И в данном случае мы видим наглядный пример того, как в книге Откровения ставится акцент над падением дьявола. Наконец-то совершилась Божья победа. Дьявол неизвержен на землю. Книга Даниила. Суд над язычниками. И в конечном счете книга Откровения совершается суд и над дьяволом. Дьявол повержен. Он проиграл. Это что касается богословия. Безусловно, мы видим в книге Откровения такие важные составляющие, как святость Бога, которая определенным образом сказывается на этот языческий мир, на церковь. Иисус требует у церкви совершенства. Он требует, чтобы она исправилась. Он упрекает ее. Он дает наглядные советы. И не просто советы, а призывы к покаянию. Мы видим вот этот важный момент, как триумф Христа, его возвращение. Мы видим, как Бог творит все новое, то есть Новый Иерусалим. Мы видим церковь, мы видим победу Бога. Давайте мы подытожим то, о чем мы в сегодняшнем видео говорили. Темы. Какие темы поднимаются в книге Откровения? Первое и самое важное — Тема Христа. Христос показан с разных сторон, Христос в славе, Христос в силе, Христос как Агнец, Христос как Победитель. По сути, это книга об Иисусе Христе и его триумфе, его окончательном триумфе над злом, над дьяволом. С другой стороны, поднимается одна общая тема, которая вмещает в себя... Эскатологию, учение последних последнем времени, в котором мы можем увидеть события относительно второго пришествия Христа, суда над грешниками и над самим дьяволом. Мы можем увидеть Новый, новый Иерусалим, мы можем увидеть Тысячелетнее Царство, также можем увидеть состояние семи церквей в книге Откровения. Мы видим по-особенному тему святости, и здесь мы можем добавить и тему победы, Христос не раз говорит что побеждающий наследует все. Богословие. Дьявол будет низвержен. Он потерпит крах. И все это стало возможным благодаря жертве Иисуса Христа. Вот почему Иисус показан в книге Откровения как агнец. В данной книге также видим владычество Бога. Мы видим владычество Иисуса Христа. То, что в принципе присуще этому жанру, жанру бахлиптика, владычество Бога. Бог есть владыка, он есть Господь над всем этим миром. Это кратко относительно темы и богословия. Когда мы будем изучать э, текст, опять же повторюсь, мы будем непосредственно касаться всех этих тонких моментов. А сейчас, пожалуй, мы на этом закончим. Спасибо всем за ваше внимание. Пусть Господь вас благословит. Увидимся. В следующей части.